Сорт томата полосы молний. Вот такая вот сливовидная форма плода, сливки. Они такого ярко-розового окраса с золотистыми штришками. И у плодоножки фиолетовое пятно такое. Это среднеспелый и среднерослый сорт томата. Срок созревания от 110 до 120 дней. Высота куста метр сорок, метр шестьдесят. Плоды плотные, а еще у них есть такой вот ярко выраженный носик у всех плодов. Плотные, сладкие на вкус. Сейчас взвесим. Так, выключились. Второй пень. Масса одного плода получилась 60 у меня, но они могут быть весом до 120 грамм. Сейчас посмотрим, какой этот томат в разрезе. Вот такой вот он в разрезе, мясистый, плотный, аромат какой стоит, когда разрезала. Томат подходит для, для употребления в свежем виде, для консервации, для салатов, для приготовления соусов, кетчупов. Очень вкусный. Всем советую.